Так, друзья, всем доброго дня! Итак, смотрите, вот такой вот есть короткий лейдинг. Для того, чтобы его скопировать и пользоваться самим, вам необходимо будет зайти на свой сайт. На свой сайт Rocketon Academy. То есть мы заходим в раздел «Сервисы», затем мы с вами выбираем «Конструктор лейдинга», Нажимаем «Открыть». В данном случае э, вы не будете сейчас создавать сами, вы просто скопируете то, что есть, э, как скелет, к примеру, чтобы уже можно было им пользоваться. То есть нажимаете «Создать», придумайте себе название, например, Rocketon, э, Нажимаете «Создать». И здесь есть кнопка «Копировать страницу». Здесь вы указываете как раз-таки э, ссылку на лейдинг, который уже готовый. Нажимаете «Ок». У вас, соответственно, страница скопировалась. Вот она. Вы автоматом перешли на нее. Что вам необходимо сделать сейчас? Вам нужно зайти э, и найти там, где написано «Регистрация». То есть поменять на свою реферальную ссылку. Вот здесь видите слово «Регистрация». Заходите в раздел «Содержимое». Вот здесь вот написано «Ссылка». Вот эту ссылку вам нужно поменять. То есть вы заходите в свой раздел «Кабинета». Вот здесь либо «Моя ссылка», э, копируете ее, Затем заходите и здесь вот ее вставляете. Нажимаете кнопку синюю «Сохранить» и «Закрыть». Спускаетесь ниже, также находите содержимое. Меняете свою реферальную ссылку, нажимаете «Сохранить». Далее здесь тоже есть ссылка. Нажимаете «Содержимое» здесь меняете на свою реферальную если у вас есть там свой гостевой канал или чат пожалуйста здесь указывайте ссылку на свой чат соответственно рекомендую вот эту ссылку оставить это там где у нас приходит поздравление чтобы человек мог подписаться и видеть. то есть как только вы измените свою реферальную ссылку нажимаете кнопку опубликовать нажимаете ok нажимаете предпросмотр То есть, здесь вы можете посмотреть и проверить правильно ли работают ваши ссылочки. Потом можете вернуться обратно, соответственно, где найти ваш сайт. То есть вы можете зайти в раздел «Мои сайты» уже. И вот здесь вот ссылка как раз у вас создана. Вот она ссылочка, вы на нее кликаете. Сверху можете скопировать в на строке и уже отправлять своим там, друзьям, знакомым эту ссылку. Человек заходит, здесь вкратце ознакомляется информацией, что такое «Тонкоин». Заходит на официальный ресурс, ресурс, смотрит короткую презентацию. Здесь э, разбор линейного бонуса. Здесь у нас дальше идет система на уклон, объясняется. Стратегия. Э, затем э, хитрые стратегии, также здесь указаны. И здесь есть инструкции по регистрации. Что скачать, как установить все ссылки, каликабельные, То есть человек, э, в принципе, если он... Э, знаком с криптовалютой, ему будет просто здесь пройти простую регистрацию. Вот, на этом в принципе все. Желаю вам удачи, если будут вопросы, обращайтесь к своим наставникам.